как вы обычно строите фермы. В большинстве случаев игроки не особо заморачиваются на этот счет. Их фермы представляют собой полупустые деревянные загоны с огородом, который похож на три дорожки сами знаете чего. Но есть игроки, которые готовы постараться, чтобы получить красивую и эстетичную ферму растений и животных. К такому типу людей отношусь и я. Ну и сегодня, как вы уже поняли, мы с вами займемся перестройкой моих ферм на базе. С вами, как всегда, я Саша, и вы попали на Майнстаг. Приятного просмотра. Важное объявление, ребят, я тут на протяжении нескольких месяцев веду свой телеграм-канал, где я говорю о разных вещах из своей жизни и активно взаимодействую с подписчиками. Там я появляюсь намного чаще, нежели на Ютубе. Ссылка на телеграм будет в описании. Присоединяйтесь к нашим суперхорни посиделкам. Возможно, я там расскажу, как попасть на майнстак любое строительство начинается с выравнивания территории к сожалению у меня не супер плоская территория и рядом со мной находился вот этот проклятый холм на снесение которого я потратил примерно 30 минут реального времени и одну алмазную лопату с чарми на прочность второго уровня еще до выравнивания территории я задумался над тем как бы мне получить максимальное количество ели но при этом не засаживать территорию вокруг своей базы и тут я вспомнил что если посадить 4 саженца ели рядом то из этих саженцев мы получим огромную сосну с одной такой сосны можно добыть от одного до полутора стака еловых бревен но тут возникла другая проблема когда эта сосна вырастает дерн вокруг превращается в подзол который сам по себе выглядит ну очень не очень Поэтому я отстроил платформу над землей и стал на ней выращивать сосны. В итоге я получил наполовину забитый бревнами одиночный сундук. Этого мне хватило с головой на задуманные постройки. Вот мы и подошли к строительству оранжереи. Ресурсов на нее ушло не так уж и много. Строить ее было не так уж и сложно, да и по стилю она очень похожа на особняк. На строительство я потратил примерно 2 часа без учета декораций. Единственное неудобство, с которым я столкнулся, это то, как были размещены старые загоны и оранжерея. Забор просто переграждал мне вход из-за чего входить в оранжерею было неудобно по окончанию строительства у нас возникла одна проблемка точнее она была но заметил я ее только сейчас кролики из загона просто стали выпрыгивать из 8 кроликов в загоне остались только три короче ребят у нас такая хрень то что у меня каким-то образом отсюда пропадают кролики типа их тут осталось три штуки а их была целая толпа, я не знаю, может они друг друга повыталкивали, но даже вот из такого они... Умудряются выбраться, я хер знает, может их вообще типа зарыть под землю. но короче, мы, по ходу кроликов содержать не сможем нормально, потому что, ну, блин, ну что с ними делать? Мне их три штуки осталось. Ну, даже моркови нет нормально. И это при условии того, что я их регулярно размножал. Что я только не делал, чтобы кролики не смогли сбежать. Но все попытки оказались провальными. Поэтому я пришел к решению, что кроликов я разводить не буду. Оранжерею мы построили. Но то количество растительности, которое в себе в это сооружение меня не устроило поэтому мне пришла гениальная идея забабахать подвальное помещение под этой оранжереи где бы я мог выращивать достаточное количество пшеницы картофеля моркови и свеклы первое что нам нужно сделать вырыть это самое подвальное помещение основание подвала будет иметь форму квадрата 16 блоков в длину и 16 блоков в ширину высота помещения 4 блока за 15 минут я смог вырыть то, что мне необходимо, но выглядит это все очень печально. Следующим шагом в создании подземного огорода является декор помещения, над которым я не сильно-то и мудрил. Потолок из блока мха, бамбук, листва, в общем, все, как я люблю. С грядками мы наконец-то закончили. Теперь мы переходим к строительству амбары для животных. А, тут в принципе только в этом амбаре место на 4 человек. Ой. Да. Блин, я этих кроликов нахер урою наверное получается у нас свиньи курицы овцы и коровы а, вот этих вот засранцев белых мы перемещать никуда не будем ах ты зараза я нормально не посмотрел и тут оказывается тут 7 тут 6 тут 5 с виду это достаточно простая постройка, но я успел несколько раз просчитаться и сделал кучу ошибок. Я расположил постройку слишком близко к оранжерее, из-за чего мне казалось, что их крыши будут соприкасаться. Слава богу, этого не произошло, иначе мне бы пришлось полностью сносить и двигать это сооружение, чего я лично не особо-то и хотел. Переместить скотину мне не составило особого труда, поэтому тут я вдаваться в подробности не буду. А теперь давайте подведем итоги этого выпуска. Мы с вами смогли построить оранжерею средних размеров, подземную ферму растений и возвели амбар для животных, соблюдая основной стиль построек, чтобы они не сильно выделялись на фоне особняка.